Молодняк, говорю, селов много Всё, и я а? а? И коримся? Да, нет, не сильно. Да. Уже и так поднял. Да. Ну, подстраховал. Ну а что да. опять на нее? Опять это же конечно. Ну. Да одна у меня, блядь, я у этой. У толика ее покупал. Ну должно же тебе повезти. <с2> Чего ты переживаешь? Я яйца не брал. А? Яйца не брал. Что не брал? Яйца. Вот раз яйца взял. А, -а, -а. ну вот может поэтому и может, не яйца, это. Рулька куда-то под лодку утянула. О, блин. Нифига, хотя бы ага, ну вот на этого, <смех> на таракана на этого, елки-палки. А этот? <смех> Пять это мне ага. ну, не а нет, убираешь. этот. Глухарик. Глухарик на этот раз. Ну у меня вот это тиролька и все мухи, которые вот с этого. О, блин, ни кабан, были Пацачек, Да. Ножа такой добренький Грамм на 300-400 Сопелька Тихо Сейчас мы тебя успокоим Вот и все Отбегался по морским просторам Вот он где Ага Да елки-палки Как вот так узел такой завязался Ладно, хоть на настроение на плетенке. Правильно, он на верхнюю взял, а эти колбыхались там. Ух, нифига он тянет Целый паровоз Я думал по тому берегу Там мельче, видишь У него же тоже усадка Надо? Вот он он где, Олег А мы где-то его Ловим непонятно где Лес какой-то, непонятно. Есть, что красно. Тихо. Зачем ты сюда-то? Надо было за бар тебе падать. Да елки-палки. Ну вот нафига ты так делаешь? киги мучить, мы, мы намучился. это ж... ну непонятно. Красная На этого На, на глухарика Конявого No. <турган> Снизу там больше нету Снизу там, говорю, больше нету Вот так вот мы рыбачим. И один за одним корабль ходит. он еще один идет. Вони <идет>? сидит? Ну ладно. Трава до трава. Все равно включу. Включила уже, вернее. Погода классная Харрис этого не понимает нифига. Надо рыбаков порадовать маленько на, на конец сезона. Где это видно, что нас от берегов на центр выгнали, Мессей. Обычно по центру корабли ходят. Это что такое было? Это Хариус. положил мне его но этот то маленький наверно ну-ка тихо тихо тихо тихо давай померимся блин с крупным меньше проблем долбануло по башке и все да маленький ты маленький ну пухленький такой ага видишь какой Такую ага. Да, кто такой. Куда ты его? Пограничник, наверное. Не Неухоженная, не крашенная. Частная. Наверное экономит на краске. эту рубку побелил. И все. Какие-то палатки там стоят у него. Палатки белье он, слушает. Ну. Ава. Настаньте. загибает блин куда ты против течения это я тебя вообще не вытащу блин вроде не такой большой сопротивляется ну как нормальный как ты говоришь вот этот вот 30 сантиметров не будет Сантиметров 25 Ну-ка, померим сейчас На всякий случай 23 и 5 28 А ты того, Гриш Сантиметров 30 Один. На это Нагонистый. Прогонистый ролика начала моя любимая работать наверное ну, вот хоть что-то Он там должен вписаться в рамки закона. О! там нету. Ну не знаю, тут, наверное, надо помощника. Надо. Надо. Вот сука. Ага, видел вон. Ну, наверное Я вам слабины не давал <с> <с> Аж чуть-чуть Тиролька не выпрыгнула Красиво ушел так Без это Не прощаюсь По-английски Пока я раздумал брать сачок не брать. Кажет, идите вы, сударь, мелким шагом. Вдоль берега. Ладно, будем на одну, но качественно облавливать это место. Ну. Два. Два? Два? Пошла мазута. Будем все подряд цеплять. Тихо. <свят> отпустим, отпустим, не боись. Солдат ребенка не обидит. Я говорю, будем на одну, но ну, качественно облавливать. Всех подряд подцеплять. 국민 clap